к дому, к или тому подобное. Это все может быть, иметь характер e-mail сообщения, возможно, даже SMS сообщения в этом плане. Но это все автоматические дригетные рассылки. Они реагируют на действия клиента и уведомляют их, что делать дальше. Да, это те вот подсказки, которые помогают человеку по пути к покупке не сбиться и как бы, действовать максимально просто и эффективно.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 ну, и, э, они непосредственно таят себе, э, как бы, понятно, что полезную информацию. Э, это э, рассылка, которая подходит больше для сферы услуг. Ну, то есть, есть, конечно же, в любом случае исключения, но э, вот если у вас продукт, который предусматривает э, услугу, и э, особенно если он э, немножко э, сложный в использовании, не все понимают, э, как... Э,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 Все эти рубашечки, футболки и даже люди, которые изображены в этом письме, они э, двигаются посредством гиф технологий, И то есть, да? и, э, то есть э, э, э, стандартный пример продающего письма, ну, довольно интересного продающего письма, я твоего стильненького, э, когда в действительности просто продаются вещи, э, они э,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 вот распространенные ошибки я тут оговорю. От тема – это то первое, что видит наш получатель, и ну, большинство, львиная доля получателей решают открывать это письмо или нет, взаимодействовать с вами или нет. Именно по вот этому полю, да, когда входящее вам приходит именно от кого.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 Ну, как бы это фантазия, но на самом деле вот в плане того, что это все от идет конкретного человека, у нас это используется. И, и также я не думаю, что у вас эм, ну, настолько ли, люди закомпонированы или, или что-то не так. Прям, и они эм, от федерального розыска там укрываются, чтобы не подписывать письма своими именами. Ну, как бы, эм,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 ну как бы именно в контентных посылках имеет смысл качественный хороший контент в первую очередь, то конечно же это полезная статьи из вашей сферы. И э, на самом деле часто, э, часто популярны все-таки есть статьи, которые там э, 15 там трендов этого сезона там, э, там 10 лучше, ну, ну это еще куда ни шло там.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 Как бы, Ну, не то чтобы возможность, но мы сообщаем о э, тех событиях, которые им могут быть интересны. Ну, вот в данном случае это тоже вырезка с дайджеста нотологии. У них есть серия бесплатных э, вот, вебинаров. На данный момент, вот, как вы видите, э, сейчас идет вебинар менеджер интернет-проекта «Как защититься от хакерских атак». Вы вот пропустили этот вебинар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 троеточие, лучших чего угодно. На самом деле, это тоже работает. Немножко надо в принципе посмотреть. Ну, вы посмотрели, как полезная статья, где подборка сообществ для интернет-специалистов. Вы тоже можете сделать подобную подборки в, ваших, ну, в вашей сфере, да, то есть и таким, таким образом помочь и то есть,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 довольно просто и как бы неформально подходит к email рассылкам. Во-первых, это опять же нетология, они подписываются Наталья из нетологии. Это ну, как бы это такой вот инсайт классный, да, то есть мы, мы как называем какого-то сотрудника с какой-то компанией. А это ну, действительно Наталья с нетологией, это Александр с е Почта, да, то есть... Как бы так мы и называем, потому натулология вот немножко неформально подошла, но с другой стороны как бы, ну, прочитала, что ли, мысли. Они такие, это и подписываются Наталья с натулологией, Инга с или, ну, как бы, или кто-то из метологии. да, То есть это довольно просто, и мы так и думаем. Так вот, читаем, мы так и думаем, от кого это письмо. Дальше.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 вообще покупателям интернет-магазина Эльдорадо, но все же получаю вот такие няшные подписи к письмам, которые не направляются. Ну, на самом деле, это работа человеческая. Ну и вопрос, то, что также я ну, как бы стараюсь организовать из своих строительности, это интерактив.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 о том, что вообще останавливать других людей перед покупками и помогает развеять эти барьеры. Ну, вот таких три момента, которые я также ну, как бы проверяю свои рассылки, особенно контент у них, то есть это простота, человечность и возможность спросить у других людей, что конкретно им будет интересно.